Аптечку брось на so? Ты Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас будет продолжение прохождения секира И что-то я так уже отвык и подумал то зачем мне вообще проходить этих типов, которые меня очень сильно душат, ведь их можно просто пробежать мимо и не страдать Тихо-тихо-тихо. Тих. Блин, надо где-то найти это. Срочно. Где-то же здесь должно быть. Ну, сто процентов. Ух, ⁇ пка. Где-то должно быть пристанище. А, возможно, вот оно, да? Да, похода. духов, отлично. О! О, короче, не собираюсь я там ничего проходить, потому что это вообще полная жесть какая-то. Вот, а так, а так, э, где я? Вась, ты чё? А зачем он меня убил-то? А, я не отдохнул. Тут я, конечно, бедолага. Конкретный. Ой, и все, я здесь. Четко. Так, я, значит, в замке Асина. В резервуаре я был. Это вообще что? Не, туда я не хочу. Туда спасибо. Да, ч ⁇ ж ты? Так, ну пока совершенно непонятно, что мне делать здесь. Это что, типа тупик? Я не верю в это. А, вот. Так. Да что такое? Печень угря? Что? Зачем? Успокаивающее средство какое-то мне дали, да? А, страх. А, вот печень угря. молнии, да? Как-то, если честно, меня это не, не очень радует, то, что защита от молнии, значит, меня кто-то будет душить молнией. По-моему, скромным почетом. Блин, а я вообще где? Еще один идол. Это я где? Опустившаяся долина, да? Э -э куда идти? Вон, погнали сюда Блин, а чё я ищу? Я вообще даже не понимаю, что я делаю-то. Возможно, мне там всех надо боссов перебить возле замка, возле входа в замок. И в замке будет босс. Окраины Асина. Блин, а я здесь разве не был? Походу, не был. Тихо-тихо. О, Бусина, кстати говоря. А что Бусина дает? Я уже забыл. Бусина, по-моему, дает э, доп здоровья. То есть у меня не, не это... У меня вниз. Чё? Куда мне? Успокаивающее средство. А куда мне, алло? Был бы какой-нибудь замечательный человек, который объяснил бы мне куда идти. Было бы так здорово. Давай-ка я, короче, от тебя свалю. А ты такая, ой! Ой, он убежал. Пойду-ка я, пожалуй, назад. Ой, блин. Ой, его тут нету. Да? Епать, он походу так и делает. А я его могу сейчас пырнуть? <прыгнула> Ах ты, сука! Он меня обманул! Полная концентрация, нахуй Угу У вот тебя и полная концентрация Блять ну какой-то жесткий, просто пиздец, он меня так душит. В принципе, его, ну, наверное, можно пройти. Так. Змеиный глаз тетя, захват два прыжка. Или парировать, но проще прыгать с крушей, сюрикенами круш, стрелков. А, потом, когда босс успокоится, дайте ему mortal с прыжка. А да. Ну ты видишь, я э, дебил. Так, что там с ними сделать? А с крыши сирюкенами стрелков, они сразу вот шмотнутся? Чпок. А, вот так вот. Чпок, чпок, чпок, чпок. Господи, ты гений. Чика, встань. А, и теперь морталом имеется в виду, что он типа не будет меня. А-а-а-а! а Да еб твою мать, а! Ну что же я такой дебил? Типа. Алло, чел, а ты не хочешь пойти зачилить? Чё ты стоишь здесь? Где он? А я сейчас не могу? Мне кажется, не могу. Давай подальше убежим, может, он-то, Он стесняется просто. Но я уже так делал, я просто сваливал. Ёб твою мать. Ты что творишь-то? Нельзя так людей пугать. Короче, я считаю, будет всем проще, если я пойду просто и заново начну. Так, на, на, на, на. Блин, вот всех бы можно было так убивать? Я был бы вообще не против. И сейчас... Нет. И сейчас вот так, и все. И чил. Забей, никого нет абсолютно. Это только тебе кажется. У меня ультра-вайт, стандартное HD разрешение. Игры оставляет кучу места сбоку. Ультравайт это что, типа? Ты мне в этих в цифрах. Мне так проще будет. Мне вот это вот э, ультравайт вот эти вот не нужны. Мне чисто по-русски надо. Ой, монетки надо собрать. Это да. <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> да ёб твою мать! О! Так, все, ну и. И пошла, пошла родная, где ты? Так? Э, Чего мне взять? Сюрикен? Похер, я так справлюсь. Нет, только хилк надо. Что, поехали? Сюда, сука! И пошли, пошли! Пошел на вал. Тихо, тихо, тихо, тихо, вставай, стоя. Ага, Да ёб твою мать, ну ч ты? Да хорош. Так, успел. Четко. Успел. Что ты, Вася? Нет. Бить, бить. Что ты встал? Опа, опа. Ага. Тихо. И его ударить. Четко, ебаный сыр. Нет. Осечка. Бывает. Блять, не успел. Да дай ударю, да, брат Нет, Сука Ну чуть-чуть же осталось Добить, добить Вставай, вставай, вставай Ага, -а, пошло, пошло Поехало, поехало Так, ДФМ, ДФМ, похер, стоим чисто Тихо СОСОРОЙ Ага и сейчас можно почитать. Если сейчас дверь не откроется, я. Mm -mm. mm -mm. Все. Отбой. Блядь, серьезно? <свы> Куда мне идти гуру? <свы> как два квадрата, бля, в натуре. Не, ну, 1250 на 1080 это, конечно, ну. Типа, вообще бедолажная. Наверх я понял, куда конкретней. Разрешите доебаться. Типа, вот туда, наверх, на, на скобочках, наверх? Или наверх, скобочках, направо и наверх? Сюда, да, короче, мне? А, мне типа на самый верх, или как? Ну, туда. Пальцем показал, ебать, дебил, нахуй. Ну, вот туда, где, что это, коронки. Да. Правый угол башни.